Да, это геологическая структура, как бы закрывающая исторический ландшафт Харта, природную крепость с севера. Снизу закрывает другая гора, называется скала Кременчуг. Второе название Сакова. Кременчух это скифское название, а Сакова скала это Сарматы несколько поколений были, то есть это природная крепость, которая существовала всегда исторически вот Антов, я думаю, Эмерицы, Скифы, Сарматы, Гуны, Трипольи все были на этой территории место очень крутое, здесь никогда не было дикого поля то что пишут, да? здесь всегда была цивилизация Рахманский центр, Анты придумали э, Ариянство, наша родная религия, до которой на Первом Вселенском соборе, к сожалению, проиграли мы, да, Анты. Вот, и потом началось уже гонение на шествиях христианства на юг Украины, Скифы первые привезли. Тахилский, грецкий, за 325 год. Первый епископ на территории теперь. Это мало кто знает, но в списках первого Вселенского собора он есть. Место сакральное во всех отношениях. Храм Солнца. Вы видели бабу, куча мегалитов. Есть природный, есть доконструированный. И само название потопуха сел санскрита. Она чего-то стоит, а сама по себе, в общем так же, как сегодня скала Но ну, Она стала естественным, естественным, не естественным путем, а искусственным, да. То есть, когда появилась водохранилище, она стала отдельным островом. А раньше она была самостоятельным, каким, как и геологическим строением. А тут, наоборот, был остров. Стало... А тут был остров, а стало, да, совершенно плато Бухатин. Вот это плато на всех исторических картах Европы есть. Его сакральность нужно разбираться, изучать, потому что ну, не просто так название на санскрите появилось. Бога, это невеста Бузин, река. стиль, да, девчонки, знаете». И Вот этот а, скульптурное вот это сооружение гранитное, да, это то, что называется именно Бабада. Она во всех словарях есть. Это не связано с карганами, это не связано с другими скульптурами. Это первое на уровне от Роженец, да, первая скульптура, которая вообще в Украине появилась, это эпоха неолита, да, это совместная культура для многих, как бы начал скульптуры в Украине вообще, что касается культа Великой Матери, Роженец, Даны, Лады, Лели, на мой взгляд, связана с новой, потусторонним миром. По краям вообще шикарные, вот кроме этого места. Еще два есть странных там Мингира в глубине. Но мы к ним вообще не пойдем. Потому что они вообще непонятные на это. смысле? Мегалитов. Мегалитов очень много. Но они все практически все разрушены. Непонятно, кто это делал. Тут еще говорят стоял ЗРК 75. Может военных разбили, разворовали.